Ждай, да. Хай, у хай. С вами Ивангай. Да, да, да. Ну, отголоски прошлого. Ивангай бульбаш? Да? Алкаш Алкаш? Может все бульбашелкаши тогда получается? Слушай, на ворожке на красном сараечке сидит с его э, э, Тебя пушит Джанка фронтовью. с один. Батя, заветка. Постеровшка. А, нету. К тебе идет тащить, тащить сливы. Да я сваливаю уже. Там равно ничего нет на. Раз. На Сэшке, что ли? Унес. Да, Плюс на С уносит. Прикройте, А! Да, У нас на базе тит Пула сидит, короче, крысит в домике этом. Который ближе к белому плану. Пасика? Не, не на самой пасеке вот он прям вот перед болотом ну, этот ладно. домик перед болотом ну это деревянный домик какой то там только вот куда он делся кто делся ну чит -пула. Кто кто-то чит-пула блин у него ломник. чертила а, по любому Читпула. пула все понял Зарядка, пацаны. Б нет Значит а. да. Сечи, там. Да, все Там не. пока что никого нет. Но за набегут уже свободу Блин, забрали. Ууу, догоняй. Не вижу. Догоняй, кошей Разувай глаза. А, вс, кто будет на контрольте, а что ли? Крыса где-то в доме сидит э, на Б. Бежит к батареям. Сейчас, кстати, Б будет. Давайте все на Б, народ. А ты уверен? У нас, блядь, на доме чел сидел. Ну, Б дом пустой. С бежит. А, а, сейчас была. Б, не. B. Была. С была. Значит, сейчас... Потому что первые три бата спавнится по Все, уехала бата. Ловить его, он выходит. А се за гробами батарея у меня! Ну, бата валяется вон. Параша ебаная тут на Б. Рука нет. Вход на Б. Ребята, батарея у меня, прикройте! Давай, беги, беги. На беги, беги, беги, трусы. Кистоман. Кстати, титпул оббежал на страх. В, в СБ несете, да? Да как он ваншотит, блин? на эту спину заходит. <как> <как> Блять. Слева на а идет по краю карты Ивентарез. Ашка. Что, батна, или че? Бежит, бежит на ашку забирать. Он у нас я его снял, короче. Блин, между А и домиками. C, а и домиками, C, домиками C, челик, джанка. Спине, да все уже поздно, он уже убежал. Прям убежал, убежал. Ну там чел стоял, меня добил, короче. Народ, а чё за хуйня? Почему у меня иногда бег сам прерывается? Это такое? Стамина <с <с <закрывается> заканчивается. Нет, у меня стамина и дохуя, а бежать я не могу почему то ХЗ. Может, а когда кто-то стреляет? Не-не-не-не, до... там выстрелов нет, нету. Просто я бегу, это так хуяк и начинаю медленно идти. Ребята, батарея вот у меня! Прикройте! А стамина показывается, а, что это... ещё да. дохуя. Блин, да крыса грёбаная, Где он там сидел? В тумане, в тумане трое, трое просто. тумане. На А у патронов. Сойдет. А, ты искал в тумане, бля, я подумал, смоку. Справа идет, Киспас, спас, челик. Соснапай, блядь. Ебан. Ну, с заходит. А, у нас по левую. Да он не видит его, блядь. Ну, блядь, слепо Может, у него зрение хуевое. Ч ⁇ ты сразу заговоришься? Да он смотрит на него просто соснапай. Ну, а тут... Ну, Они такую растительность добавили, блин, ты попробуй увидеть эту вот Так он бегает вот именно по нерастительности. А, ну туда, яхна, за? В одном месте сидел. тебя бата? Да. да, да, да. О! Пружинка. Да. <свеч> Слева опять чепуха сидит там со снопой. <свеч> так, а вы молодцы, вы молодцы. Сейчас надо А укреплять, по-моему, на А давно батарея не было. Да, процентов или Б. Снимите толстнапа, блин, я просто там сяду где-то у них, буду крысить. С есть один. На а, нету. У а -а -а. нас на базе. <свят> Он сейчас бату забирает. С бежит, челик. Блин, башка забирает бату. Уносит. Догнать его. Бегу. Он под этим не убежал. А, ясно бежит один из нашей базы походу донес уже нет, догнал его не я думал, нет, дали блядь. помощь бля, я думал ты дали свой броди тут стоял блядь. баталия заляжена А, а, должна быть сейчас. Делаем давай, акт вандализма. Микроавтобус чекай. Я украл батарею, но не успел. Ну ничего, Беспужинные... акт вандализма удался. Не, что это под дониксам только что забежал. Вообще пофиг, три челя, забежай, просто забираю. Ты жесткий. Так вот, когда надо, блин, онкс не работает. Я сразу шу-то в голову и пофиг. На этом точка. Так, ой, надо эти две зарядки забрать обязательно. Украл батарею, прикройте. Сохрой, Прикройте, батарея у меня. Ашка. Ребята, у нас никто базу не защищает. Стоп, а куда все батареи сходят? Ну, просто тупо сидят и держат батарею? Идарат, что-то не заруханил. Зарядка. Прикройте, батарея у меня. Больше. Давай, бегите. Еще, ещё одна. Что, где? Да. А, надо держать. Найдите. Помогите, да, по кого-то сняли по пути на базу у нас. Все, приходите, а за мной он... бегут. Блин, бат уносят. Б... Они с башки бета-бат уносят. Сей, не вижу никого за тобой. Окей. Блин, батл у базы отжали просто. Прикрывайте. По мне стреляют. Ребята! Такое веспы, классика. У нас на базе, блин, база. Все просто бежать на базу, пофиг, бросайте все. Жен, детей, работу, учебу. У, на, у, нас у нас до сих пор на пасеке сидит. Вс, дефтой. Или крадем. Они вообще сейчас, наверное, это сидят, не вылазят. А, -а, -а. у нас на базе нету. Убили черепа. База, блин. Убил. Бля, меня убили тоже. Прикройте, батарея у меня. Я только рыбату успел поймать. Кстати, они до сих пор их не нашли. Волохи. У них там на базе две бата валяются, им пофиг. Чё, бата, блядь, и чё? Ну, кто-то пытался его унести. Чё ли просто, блядь, прибегают мимо ее. Их полтимы перебиты сейчас. Так, что бежим? Они сейчас заспаунится. О, титпул лошара бежал с бары там на базу. Слева, слева на краю карты доля. Лежит Оникс, кому надо, берите. Да не, я просто у них украду. Украл батарею, прикройте. А Давайте я тебя хоть прикрою. Блин. Блин, их там двое. Все, забирайте. Они еще один бежит. Осторожно слева обходит Жаль. На крыше снайпер сидит под их базой. Четпула? На обрыве. Не знаю. Под их базой, на обрыве прям сидит на, на крыше. А если это Четпула, надо забрать. Паука. Паука. Паука бегают Не, заходят слева, со стороны этих, ну, с разлома заходит. Они, короче, через болото или со стороны разлома заходят? В левую сторону. Народ, надо бата охранять просто и все 3 секунд. Ты секунд, пацаны, баты деф эти все просто. Да, вернитесь на базу, на базе Прекайте. слишком мало нас. Он под пружина. Давайте хелпуйте, хелпуйте, я уношу. Я сейчас к вам дойду. Давай. Я такое. Блин, не, не дайте ее просто донести до базы и все. Не да. Он привет! Yeah. Он собрал, под пружиной бежит. Он умер, все. Но если вам понравилась эта катка, то с вас лайк, подписка на канал, любой комментарий и всем пока, всем спасибо.